Здравствуйте! Меня зовут Голоцевич Александр. Я ведущий специалист отдела контекстной рекламы Webcom Group. Яндекс Директ открыл для всех свой новый инструмент об тестировании. Раньше он был доступен только по запросу и только опытным рекламодателям. Теперь он доступен каждому. Давайте вместе с вами убедимся, что это несложно и доступно даже начинающему рекламодателю. Ну что, приступим? Тогда протестируем пару сценариев. Шаг первый. Заходим в Яндекс.Аудитории, выбираем вкладку «Эксперименты» и нажимаем кнопку «Создать эксперимент». Шаг второй. Заполняем поля, Название. Тут не усложняем, чтобы потом не запутаться. Выбираем из списка счетчик, распределяем доли. Мы выбрали 5 сегментов по 20% аудитории на каждый, после чего уверенно жмем кнопку «Создать эксперимент». Шаг третий. Для сценариев на основе целей из метрики создадим отдельные аудитории в аккаунте. Если не знаете, как это сделать, не страшно. Смотрите наше видео и научитесь делать это правильно и с первого раза. Но вернемся к нашему эксперименту. Не забываем применить эти аудитории в качестве таргетинга в компании. Шаг четвертый. Размещаем компанию как экспериментальную и заполняем настройки. Шаг пятый. Запускаем компании и наблюдаем в метрике. Как мы с вами убедились, что выполнив несложное действие, мы получаем ответ. Что нужно изменить, чтобы наша реклама была более эффективна? Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте всегда в курсе диджитал новинок и диджитал лайфхаков. С вами был вебком Group, до встречи! Кстати, пока вы еще здесь, напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете об этом ролике.